Всем привет, дорогие друзья, с вами Чаёк ТВ. В этом ролике мы поговорим про новую карту под названием Меркурий, а точнее я вам расскажу интересные факты про данную карту. Но ну, а куда более важная информация, то что мой канал смотрит 65% зрителей без подписки. Да и тем более до 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть, и поэтому если ты не подписан, то тогда, пожалуйста, подпишись. Поэтому давайте уже добьем 30 тысяч, ну а пока приятного просмотра. Ну а тут я тянуть вообще долго не буду, так как здесь все очень просто и ясно. На канале уже есть разбор данной карты по ее трейлеру, но однако я не уделял внимания автору данного трейлера. Многие, кто не смотрит ролики до конца, думают, то, что данный трейлер сделали сами разработчики игры Among Us. но однако вот он автор вы видите сейчас twitter аккаунт создателя трейлера карты меркурий и тут достаточно интересно то что данный человек сделал трейлер для игры Among Us. но однако оформление его twitter аккаунта посвящено игре майнкрафт ну здесь можно подумать то, что данному человеку просто наскучила игра и он решил сделать что-то новое что-то для другой игры но, однако, у него есть YouTube канал который набирает миллионы просмотров, и он посвящен игре Among Us. Вот его YouTube канал и несмотря на то, что у него полмиллиона подписчиков, его видео смотрят миллионы человек. Но, хотя нет, у меня нет вопросов, почему же его твиттер-аккаунт оформлен в игре Майнкрафт, ведь Майнкрафт Майнкрафт это моя жизнь! Ну, Майнкрафт Майнкрафтом, здесь мы разобрались, однако нас интересует дальнейшая судьба данной карты. Ведь мы здесь собрались по теме Among Us. Ну хорошо, собрались так собрались, давайте так далее по этой теме рассуждать. Самое главное, что я хотел рассказать, это про автора, чтобы люди не думали то, что данную карту придумали сами разработчики. Ну а теперь самое главное, что я долблю людям каждый раз. Но, однако, люди этого не понимают. Это то, что данную карту придумал совсем другой человек, а не разработчики. Что же это значит? Это значит то, что данная карта это фан-работа. Я сто раз это повторяю, но, однако, люди все равно продолжают писать, когда же выйдет данная карта? Если это фан-работа, то это значит, что она не выйдет вообще никогда. И тут вообще плевать то, что данную карту заметили сами разработчики. Нам до новой карты ждать еще очень-очень долго. То же самое и касается игры Among Us 2. Ребята, проект заморожен. И несмотря на то, что в команде появились новые люди, это не значит то, что игра Among Us 2 появится на свет. Проект закрыт, на этом точка. Разработчики увеличили свою команду в два раза только для того, чтобы увеличить производительность команды. То есть, чтобы делать в игре Among Us обновление чаще, чем в 4 месяца. То есть, после такого увеличения команды, разработчики теперь выпускают обновление раз в месяц. Это именно то, что мы и ждали. Ну а я жду, когда ты поставишь лайк и подпишешься на канал, если ты не подписан. все таки 30к уже совсем скоро. Но ну, а всем спасибо за просмотр, лайк, и также подписку, и также комментарий, и за то, что ты вообще существуешь. Всем пока!